Тест PX. Забитый катализатор. Владелец автомобиля жаловался на потерю мощности двигателя выше 3000 оборотов в минуту. Запускаем автоматический анализ графика давления в цилиндре. Тест автоматически анализирует сигнал и выводит перечень отклонений. В данном случае большое сопротивление выпускного тракта на оборотах двигателя от 1500 до 4000. По таблице видно, что сопротивление выпускного тракта выше обычного во всем диапазоне оборотов двигателя. Рассмотрим графическую вкладку выпускной тракт. График красного цвета должен располагаться по центру соответствующей зоны. Видно, что на всех оборотах двигателя сопротивление выпускного тракта выше положенного. После устранения неисправности график выпускного тракта выглядел так. Причина неисправности был забитый катализатор.